Сразу хочу сказать, я предвзято отношусь к каше, для меня этот юмор 16 -го года, я с этого юмора просто перерос, для меня это детский юмор, именно поэтому я буду душнилый реакционером, который будет душнить, извините заранее фанаты каши, недоросшие дети, извините, все, на колени вставать не буду. Всем привет! Это очередной выпуск как вырастить Кирилла, уже шестой по счету, юбилейная часть, так что подготовлю для вас праздничный. А вы еще говорите, что я типа там снимаю однообразный контент про первого места, вот это вот все. Вот сейчас шестой выпуск хуярит, блять, про как вырастить дебила, ему нормально. Ну, собственно, нет, тут претензий никаких нету, просто <laughs> забавно. Ролики из YouTube Kids. Например, этот ролик Наруто и Саски, новые одноклассники Маринет и Адриана. Наконец-таки mm -hmm. дождались. И даже у этого канала больше подписчиков, чем у меня. Так что нет, у тебя больше. Видимо, за это время набралось... Всем привет, и знаете, ну, такое неловкое чувство, типа, ну, хочешь немного подоить себя, когда мама рядом. Но она еще не пришла с работы. <связать> О, кажется, кто-то пришел. Интересно, кто это? Это я, Дверь. Ну, сюжет объективно на уровне, но для примера сравним с оригиналом. И тут Наруто и Саски, это новенькие в школе Леди Баг. Саски выбирает правильную стратегию и садится за последнюю парту один. Я тоже... Я... Давайте я буду, ну, пояснять шутки. <смех> Новая рубрика «Поясняем шутки каши» так, как будто мы не поняли, а как будто... Ну, как будто я умный, но как будто я поясняю... Ну, как, ну, как будто для неумных. Как будто я выше вас, я понимаю шутки каши, но каши еще выше меня. Короче, поясняем шутки. Вот тогда шутка была про то, что мама молочко там вот это. Ну, вы типа поняли, да? Типа он хочет у мамы сиськи пососать молочко, поэтому она еще не пришла со школы. А тут, ну, Саски сел на последнюю парту, потому что он опущенец ебаный. Ну, типа, ну, кекс, смешно. Школьные времена для защиты от издеватель сидел один, дома, но все равно не помогало. Наруто совершает ошибку и начинается со всеми общение. После чего становится любимцем у Леди Баг, Сабрины и этой штуки. Не знаю, что это, но судя по дебильному выражению лица, оно из России. К слову, не все дети Шуканул, блять. Дебилы живут в России, половина уже в Казахстане. Дальше они нач... ну типа все эмигрировали, типа поняли, да? Вот ну пол... вся вся вся Россия была, вот ну Россия, теперь все половина в Казахстане. Ну типа дебилы, ну ну Рашка, Рашка, пацаны. Ну типа это шутка, если что. Он не оскорблял Россию, он, он пошутил, так что он ну не русофоб ни капельки. Все нормально. Значит, читать по французски. Не очень хорошо понимаю французский, но скорее всего они изучают, как крутить винт. Хотя зачем крутить винт, когда его нужно колоть? Перейдем к следующему винт, если что наркотики рождение дома на карантине это чудесно давайте поздравим дом с днем рождения и подарим ему игру с маркета лол steam благо тут большой выбор киберпанк 1480 капец, капец. Тим Яндекс и водонагреватель. Советую мне послушать, ведь это не какая-то реклама, а интеграция. Ссылка а... на сайт в описании. Mm -hmm. А, постойте, это день рождения не у дома, а у девочки. Соответственно, им нужно создать праздничную атмосферу для нее, а не для дома. Хотя кому я объясняю, ведь у половины моих подписчиков уже был день рождения. К слову, в названии Ура. ролика написано. Ну а типа еще половина подписчиков умерли, да, или им меньше одного года. Как сделать букет из воздушных шаров. Так что давайте узнаем как. Угу. Сначала вот так, потом так еще надо и вот это угу, угу. и mm -hmm. все, mm -hmm. готово. Время поздравлять именинницу с днем рождения, то есть задувать за нее свечи, засирать ее кровать шоколадом mm -hmm. и отобрать подарки. Давайте mm -hmm. уже к следующему ролику. Рома и странный гость под кроватью. Что придумал папа? Mm -hmm. Очень заинтриговали названием. Давайте посмотрим. И тут мальчик ставит миньона для защиты. Подопытный миньон пропадает, значит нужно отправить еще 300 тысяч. Но он решает мобилизировать своего батю К слову, соболезнув всем, кому пришла похоронка, реально знаю по себе, ее невозможно читать, ведь там нет картинок. Так вот, оказывается, <связан> что диван живой, поэтому я нужно воспользоваться тв... оружием. <связан> я точно должен это досматривать, мне тяжело. <связан> мне тяжело. Мне вообще не смешно, пацаны, я извиняюсь. Как же его голос напрягает. Но вот это вот ш... манера, типа, говорить монотонно. Я даже скажу больше, это же прикол со стендапов. Он э, явно где-то учился шутить. Я не знаю, как правильно это сказать, но Явно вы когда-нибудь смотрели чей-нибудь стендап, да? И там всегда вот эта вот есть манера говорить серьезным ебалом о каких-то смешных штуках Типа вот так вот монотонным голосом какие-то абсолютно вроде бы заурядные вещи, но не заурядные Но это очень похоже вот на стендап Я не знаю, правда, где он этого на набрался Я просто, извините, еще раз те подписчики Каши, которые меня считают душным Но просто когда вам условно 22, и ты еще в 14 году, блядь, в 2014-м Существовал того, такой человек, как Азазин и Который делал все то же самое, только в миллиард раз жестче С теми правилами Ютуба И ты сейчас смотришь на эту кальку Для тебя это просто, ну, детство вот ты, ты, ты немножечко вспоминаешь о Зазина Вот эти шутки про матерей, блядь, в Доте Про вот эти вот всякие прикольчики, которые он исполнял Ну... Сейчас вы этих роликов не найдете Счастье, наверное, для вас, потому что у вас есть каша Ну, зачем смотреть старые видосы, а по на подоте. Он делает то же самое, только не подоте Все, ничем, ничем каша новым не занимается Для меня это старая штука Да, я душный, но каша для меня еще душнее Для меня это старое устаревшее дерьмо и это почему-то не сработало, и после этого они начинают ему скармливать все ненужное в доме, включая самого батю. Отец звонит своему сыну из дивана. Диван возвращает все вещи и вылазит сам батя. И оказывается, что батя и был диваном. Я не знаю, как это описать нормальным языком, поэтому скажу по-украински: це безумство. Так что перейдем к следующему. Mm -hmm. но если чё, если чё, украинцы, он не украинофоб, он просто шутит, если чё, если вы не поняли тупое быдло, не понимающие шутки, то, понимаете, тут вот этим вот черным юмором можно оправдать вообще все, что угодно, что бы ты ни пизданул, никогда всерьёз тебя не воспримут, потому что ты всегда шутишь. Ты можешь шутить черным юмором. А если ты не понял шутку, то ты быдло тупое. Вот в чем проблема. Ты никогда не сможешь э, ты, с такими людьми как-то дискуссию повести или что-то им предъявить, потому что ну, это же шутка! А ты просто тупое быдло не понял. Следующему ролику, который называется Не знаю как. Извините, пожалуйста, хм. но я не умею читать на казахском и тем более на русском. Мультик начинается с того, что баран призывает других баранов для гимнастики. Кстати, Он и про см... России такую хуйню признал. Ну это же шутки, вот в чем проблема, понимаешь? Он шутит. Это черный юмор. И если ты не понимаешь И какие-то претензии в его сторону говоришь ты тупое быдло и душный Вот так вот мне написали вот, во все, вот, вот в той самой реакции на кашу Ну я типа чекал комменты, там человек пишет Да блядь, он просто душный старик Нихуя не понимает, вот это все Бля, вы просто дети. Вы просто дети, которые не знают, кто такой Азазин. Вы просто дети, которые впервые увидели черный юмор. Шутки, вот эти вот. Не знаю, мы не в Британии находимся, где-то, скажем так, эпогеи вот юмора. Мы, мы. Мы живем в России, у нас тут, ну, типа, шутки не только заключаются в том, что чья-то мать сдохла, или кто, ну, или ты иголкой спида там укололся. Или то, что русские свиньи, или там украинцы не язык. вот это, все. это не шутки, это просто оскорбления, подающиеся в контексте каши, как шутки. Но это все устаревшая хуйня для меня. Я все это прочухал с 14 по 16 год. Уже переросло это. Смотря Давно. на стадии, я вспомнил, что в ролике еще не оскорблял коммунистов. Так а, вот, ну, что сделать да, Стаса, кстати, как да. Просто, если кстати, прин... да, кстати, да, коммунисты и Тас. Кстати, да. А что ты ему скажешь? Он же шутит. Нему усыплю пару собак. Станет сиротой. Вернемся к мультику, ведь начинается самое неинтересное. Козел замечает, что не хватает трех баранов, которые все это время спали в палатке, за что их и наказывают. И заставляют чистить траву метлой, граблями и телегой, пока другие играют с мечом. Блин, какая же несправедливость подумали эти бараны и решили все же повеселиться и утопить свою подружку в реке. Ладно, все-таки они решают ее спасти, как-никак, это все же женщина. Да и им как раз ехать не на ком. После чего они находят могилу, а внутри скелет и решают поиграть играться с ним. Но видят, как волки несут какое-то тело, и чтобы забрать его пугают волков. Оказывается, что они спасли своего начальника козла, и он почетно награждает их словом спасибо. И все, мультик закончился. И, честно говоря, я уже всей душой ненавижу эту рубрику. Особенно делать ее. Но надеюсь, Блядь, вам это понравилось. Я хоть с чем-то согласен с ним. Я уверен, среди всего ролика вот это единственное было не шутка. Это крик о помощи был настоящий. Типа без приколов, без иронии. Это единственное, что он сказал, вот не под соусом шутки спасите его он, он, он заперт в своем образе он хочет быть нормальным человеком только он уже из-за подписчиков вырастил дебилы которые жрут дебильный контент 24 на 7 по кд одну и ту же хуйню жрут каждый раз извините я токсичный дед мне можно все, а по пока на речке с ютуба напишите еще 10 комментариев какой я душный дед все разрешаю Позволяю, после этого на колени еще встанете, прибежите. Когда найдете видосы Азазина, тогда начну с вами разговаривать на равных. Марьяна Ро и Вангай расстались! всем сразу скажу, что новости из видео будут невеселыми. Настолько угу. невеселыми, что даже мои родители очень сильно охренели и огорчились. Вот, кстати, и они последствия новости. Чё, если что, для, для тупого быдла объясняю. Сейчас будет не пост-ирония, а мета-ирония. Не черный юмор и не пост-ирония. А мета-ирония, это когда ты, ну, мета-ирония, когда у тебя как бы есть и нету одновременно там вот. И, конечно, я не хочу, чтобы вы от ужаса обмайонезились, поэтому расскажу забаву. Приходит как-то Троцкий к Ленину и спрашивает, mm -hmm. а что тебе больше всего нравится в Сталине? Находиться. Вернемся к теме и к тому, кто такая Марьяна ну, Ро, и кто ебались. такой Вангай. Марьяна Ро это видеоблогер, который снимает развлекательные и очень забавные видео на видеоплощадке YouTube. Дам, пожалуй, определение к слову YouTube, а то вдруг вы не слышали о таком. И на всякий случай дам определение к слову. Все, на этом моменте я понял, что я не смогу. Я Не, не, не. не, Ну, типа подметы иронии, подавать объяснение, что такое YouTube. Это, конечно, О! Но, блядь, блядь. Спасибо, пожалуйста. За... Пожалуйста, пацаны, не, не благодарите все, все, хорошо, все ради вас Скажи. и ш, что можно глянуть еще тогда, если, ну, не Каша. Каша для меня это пиздец, это детский контент для идиотов малолетних Это, это и шутки, мета и метаироничные, и постороничные Вот этот черный юмор Для меня это, ну, четыр... мое 14-летие, вот, все Каша для меня это мое 14-летие я, я с этого вырос, мне с этого не смешно Для меня это тупой детский юмор, все Думаю, мы с этим разобрались Если ты подписчик каши, пошел нахуй